и продавцом, актером и дипломатом, ну, философом и просто хорошим человеком. Работая у нас в компании, вы можете зарабатывать в любом месте. В сетевом маркетинге есть такая поговорка «Рот закрыл, и рабочее место убрано». Ваше знание у вас в голове. Вы можете в любой точке мира рассказать о нашей компании, показать, как работает маркетинг и в итоге получить за это нового партнера. Как вы видите, мы с вами находимся на главной странице нашего сайта. И любой пользователь интернета, открыв просто наш сайт, всегда может посмотреть, даже не регистрируясь, маркетинг наших двух основных площадок. Это маркетинг «Идеал М-Мини» и «Идеал М-Макси». Посмотреть и почитать наши отзывы, посмотреть презентацию нашей компании и Проверить и убедиться о том, что мы, компания официальная, и наши документы находятся на главной странице нашего сайта о легализации. Посмотреть эти документы, проверить эти документы. И, конечно, познакомиться с нашей дорожной картой, когда и какие площадки, какие программы у нас были запущены в нашей компании. Ну и в самом конце сайта есть личный контакт с нашей администрацией и есть чат в Телеграме нашей компании. Ну, хочу обратить ваше внимание, дорогие партнеры и уважаемые будущие партнеры, прежде чем открываете вы ссылку, прежде чем начать регистрироваться, вы откройте, пожалуйста, наше пользовательское соглашение о изучите его, и если вас не устраивает какой-то пункт в нашем соглашении, я вас очень прошу, прекратите регистрацию и закройте нашу ссылку. А, а тех, кто все устраивает, наши все пункты нашего пользовательского соглашения, да добро пожаловать, ребята, в нашу компанию. После регистрации нужно сделать авторизацию, Ввести свой логин и пароль, и вы окажетесь в вот таком кабинете. Каждый бизнес должен иметь свое лицо. И бизнес всегда, где бы вы ни работали, начинается только с заполнения профиля. И ваш бизнес должен иметь свое лицо. Ваше лицо именно. В первую очередь загрузите свой аватар, как только придет код от вашей фотографии на это место, нажимаем кнопочку загрузить. А дальше? А дальше вписывайте свое имя и фамилию, а в Skype, если нет Skype, напишите просто слово нет, телефон есть у всех, страничка в ВК, она не то что есть, она обязана быть у каждого человека, который занимается онлайн бизнесом. Потому что наш бизнес э, находится в социальных сетях, мы онлайн, и для того, чтобы развивать успешно свой бизнес, каждый партнер должен иметь хотя бы минимум три страни э, три социальные сети. Это ВК обязательно, Калиостро или э, YouTube канал обязательно или э, Facebook. Это ну вот э, те каналы, которые, социальные, вернее, сети, те, которые должны быть обязаны, обязаны быть у каждого партнера. YouTube канал, ВК или, или Калиостро, или Facebook. Поэтому здесь даже и разговора не может быть о том, что если у вас нет этой странички ВК, ребята, зарегистрируйте и начинайте ее развивать. Люди в бизнес к нам приходят только через общение в социальных сетях. Укажите свой телеграмм. И в этом разделе обязательно пропишите свои кошельки. А мы работаем с Perfect Money Payr кошельком и все карты Российской Федерации. А, но ни одна ячейка в этом разделе не должна быть свободна. Если вы не будете работать ни с Perfect Money, ни с Payr кошельком, напишите нуля и, э, там, и, там, и пропишите свою карточку, куда будете выводить свои деньги, и нажимаете кнопочку «Сохранить». В первом окошке прописывается номер карты и имя, на чье имя оформлена эта карта. Номер телефона, куда привязана эта карта и название банка. Все пишется на русском языке. Следующий шаг – это установить нужно финансовый пароль. Я вам очень советую сначала запишите свой финансовый пароль в блокноте или же в текстовом документе на компьютере. Сохраните и только тогда прописывайте свой финансовый пароль. Он должен быть из четырех цифр или из шести цифр, из набора цифр без букв. Поэтому сначала записываем, чтобы не утерять его, и только тогда прописываем и нажимаем кнопочку «Сохранить», «Установить». Ну, если вам не понравился ваш пароль от вашего кабинета, вы всегда можете заменить его в этом разделе. Следующий шаг – это уроки по кабинету. У нас есть и новые партнеры обязаны пройти а, обучение по этим урокам. Наш бизнес полностью управляем. Только одно у нас есть ноу-хау, который стартовал 11 декабря а, без брони. О ней мы поговорим а, чуть позже. А так у нас полностью весь бизнес. Все программы, кроме этого ноу-хау, Дубль микс, которая неуправляемая матрица, без брони. А так наш бизнес полностью управляемый. Если у вас возникли какие-то проблемы по заполнению профиля, вы всегда можете открыть ролик и посмотреть, как пополнить, сделать вывод и перевод между партнерами внутренней. Как пользоваться такой функция поисковик, которая находится на каждой у нас программе. А через эту функцию мы просматриваем полностью всю свою структуру. И как управлять бронями. Наш бизнес, говорю еще раз, полностью управляемый, причем двумя бронями. А эти уроки обязан новый партнер выучить на наизусть. И вы, как спонсор, должны принять у него экзамен по урокам, чтобы он четко мог своему партнеру все показать и рассказать. Ну и конечно у нас есть инструменты для онлайн бизнеса. Это подключен наш сервис, который позволяет 90%, 98-99% всей рутинной работы делать за нас. Если ваш э, спонсор не зарегистрирован, э, то вы можете э, свободно нажимать на этот баннер и э, э, регистрироваться и э, пользоваться этими инструментами для онлайн-бизнеса. А если ваш спонсор зарегистрирован, то попросите у своего спонсора ссылку на этот сервис и попросите, чтобы он вам помог э, настроить этот сервис на вашу страничку ВК. Ну и следующий этап – это а какие у нас есть на сегодняшний день программы. Ну, как я уже сказала, ноу-хау наше микс а, это а, а, программы, две программы, которые стартовали у нас 11 декабря в 19.00 по Москве, и которые имеют вход на полторы тысячи и вход Макси на три тысячи. Это глобальная неуправляемая матрица, где расстановка идет слева направо на свободные места. Мы с вами сегодня будем разбирать маркетинг этой, этой площадки. А следующая площадка у нас а, это идеал М-банк и плюс клонопад. Вход на нее составляет одна тысяча. Следующая площадка – это «Идеал М-Мини», это наша основная площадка. Мы стартовали с ней, с этой площадкой, и наша эм, дорожная карта и наша жизнь нашей компании началась именно с этой площадки. Поэтому все партнеры, которые э, пришли э, на старте в э, компании, они по сей день любят, обожают эту площадку. И вход на нее составляет полторы тысячи, за один круг ваше одно бизнес-место зарабатывает 244 тысячи. Очень хорошее щедрое вознаграждение на три уровня в глубину, и плюсы спонсорские вознаграждения и реферальные. «Идеал М Макси это тоже наша основная площадка, в вход составляет 15 тысяч и вы зарабатываете 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч за один круг ваше одно бизнес-место. А фабрика клонов имеет две программы. Одна программа на тысячу рублей, а за один круг вы зарабатываете 23 тысячи, а на 10 тысяч вы зарабатываете 240 тысяч. Микромани это социальная площадочка, которая, вход на нее составляет, Пять тысяч за один круг вы зарабатываете четыре с половиной тысячи. Максимально эта площадка составляет пять тысяч. За один круг вы зарабатываете пятьдесят тысячи. Это все до бесконечности, ребята. А у нас такая площадка как Fast Track это две программы, независимые друг от друга – Код составляет на одну программу 750 рублей, а на вторую 7500. За один круг вы зарабатываете 1500 и 15000. В разделе «Партнеры» отображаются ваши партнеры на три уровня в глубину и плюс находится ваша реферальная ссылка. По поводу вашей реферальной ссылки. Я вас очень прошу, не рассылайте никаких приглашений, никаких спамов с вашей реферальной ссылкой. И вы вообще не поп не рок-звезда, не подарочный сертификат, вы не билет на футбол, чтобы рассылать приглашение с вашей реферальной ссылкой. Вы интернет-предприниматель. И свою информацию вы обязаны давать только голосом. Только голосом и только общением. Во всех социальных сетях есть мессенджеры. Плюс вам в помощь Skype, плюс Telegram, плюс ватсап, плюс вайбер и так далее. Поэтому будьте очень внимательны. Сейчас очень много тех людей, которые пришли, спрашивают, ну пришли не очень хороших, очень много людей в социальных сетях, которые спрашивают вашу реферальную ссылку, вы им бросаете в личку, а он же сразу же нажимает на спам. И вашу страничку раз заблокируют, второй раз на третий, а на четвертый вообще в вашу страничку заберут. И сколько бы у вас там не было а друзей, вы потеряете свою социальную сеть. Поэтому будьте очень внимательны. И будьте очень осторожны. Ну, все, я думаю, по кабинету все понятно. Я еще хочу остановиться, что на каждой площадке у нас есть такая кнопочка в начало структуры. Это Она служит переходом в начало структуру и переходом на каждую программу. И плюс кнопочка «Маркетинг» на каждой программе где у нас на каждой программе есть слайды по всем программам. Поэтому вам это огромная помощь. И давайте мы теперь всего, сейчас перейдем а, с вами на слайды и разберем маркетинг наших программ. Ну, я хочу, наверное, прежде чем перейти к маркетингу, остановиться на наших преимуществах. А я всегда, наверное, всем говорила и говорю, и вам сейчас скажу о том, что я о компанию свою очень сильно люблю. Я настолько ее люблю, я могу часами говорить о нашей компании. И выписала самое главное преимущество нашей компании – чтобы не много у вас времени не отнимать. А наша компания официально зарегистрирована. Документы находятся на главной странице сайта. Есть дорожная карта. Видно, когда и какие программы были открыты в компании. На главной странице есть отзывы наших партнеров от компании. Кабинет у нас полностью автоматизирован. Уроки есть по кабинету. Бизнес, управляемый двумя бродями, кроме нашего ноу нового. В компании есть... На сегодняшний день уже 8 маркетинг-планов. Вход открыт в любую программу. На любой программе есть кнопка «Маркетинг» и кнопка «Поисковик», что облегчает работу наших партнеров. Есть полная статистика начислений на каждой программе. Вход доступен от пенсионера до миллионера. Код открыт в любой стол. У нас нет ни на одной программе привязки к первому столу. Старт своего бизнеса вы можете делать с любого стола. Нет на абонентской платы. Выплаты у нас в каждом столе. И цикл у нас очень-очень короткие. Нет отчислений ни на компанию, ни на администрацию. Все 100% у нас распределяются деньги от партнера к партнеру. Пополнение, вывод и, э, и, вот, и вывод со всех карт Российской Федерации. Подключен Пайер кошелек и Perfect Money. Подключена касса Ассоффрей. Есть внутренний перевод между партнерами, что облегчает работу наших команд. Вывод у нас ежедневно. И в выходные, и в праздничные дни. Вебинары по маркетингу проводятся ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Ну, бывает и захватываем и субботу, и воскресенье. Есть сервисы с инструментом для онлайн-бизнеса. Это огромная помощь нашим партнерам, особенно тем, которые пришли только что к нам в компанию. Есть чаты с компанией и есть прямая связь с администрацией. Это... Очень главное, что же такое а, наш идеал М? Это гарантированные выплаты. Вы сегодня заработали, вы сегодня поставили на вывод, и сегодня же вы получили на свои платежные системы, куда вы поставили вывод. Маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Правильно поставленные цели – конечно, приводят к очень большому результату. Нашим продуктом является, всегда спрашивают, что является вашим продуктом. Да нашим продуктом является деньги. Деньги правят миром, и у нас нет никаких жилищных программ, у нас нет ни автопрограмм, ни программ путешествий Вы можете заработать деньги на все на это. Вы можете заработать и на квартиру, и на машину, и на путешествие работая активно в нашей компании. Ну и, наконец-то, наше ноу-хау, ребята, которая стартовала 11 декабря, 22 -го года в 19.00 по Москве. Это а, две программы, которые называются дубль миксы. А, одна программа дубль микс мини, а вторая дубль микс макси. Вход на мини составляет полторы тысячи. Это а, глобальная неуправляемая матрица, где я вам, ребята, советую очень вам сейчас расскажу, дам совет. Просто маркетинг, его и нечего учить, и нечего его запоминать. А просто в своем кабинете смотрите на баланс и на, если вам интересно, откуда вам начислились деньги, на статистику в кабинете. Она находится с правой стороны на каждой программе, а в самом низу. Вот и все. Здесь расстановка идет слева направо на свободные места. Это неуправляемая матрица. И вы в ней ничего не увидите. Это я вам честно говорю. А те, которые только что вот пришли, партнеры, ну давайте я вам, наверное, расскажу, что ход составляет полторы тысячи. Первый стол это накопительный. Это первый партнер и второй партнер. Они дают накопление и за 3000 у вас идет а, переход в следующий стол. Это а, 3000 Как только к вам приходит партнер сюда становится на первое место, 500 рублей идет на баланс и 500 рублей идет спонсору. Второй партнер. 500 рублей идет на баланс и 500 спонсору. 1000 рублей на этом столе вы заработали и 1000 спонсору. И ваш этот стол закрывается и у вас автоматом открывается за 4000 третий стол. Потому что 2 накопления и 2 накопления за 4 идет активация. И как только первый партнер у вас прилетает к вам на третий стол, вам сразу тоже 500 рублей на баланс, 500 – спонсоров. Второй партнер – 500 вам, 500 – спонсору. И вы заработали 1000 рублей на этом столе, и ваш спонсор заработал на этом столе. Здесь 6 тысяч, здесь 3000 в накоплении, и здесь 3, и за 6000 у вас активируется четвертый стол. Как только приходит первый партнер на четвертый на стол – Полторы, за полторы тысячи идет реинвест первого стола 500 рублей летит ваш клон кланопад и 4000 на баланс для вывода со второго партнера полторы тысячи вам полторы э, спонсор, вернее, спонсору за э, 500 рублей летит клонопад кланопад ваш клон и 4000 на баланс для вывода Третий партнер, полторы тысячи спонсору, четыре вам, и за 500 рублей летит ваш клон в клонопад. Итого, давайте подведем итог. За каждый пройденный вами круг вы зарабатываете 14 тысяч, а за каждый пройденный круг ваших партнеров вам начисляется в реферальные вознаграждения за 500, 5 тысяч и куда бы ни стал ваш партнер. То ли он станет вашу матрицу, только то ли он станет в вашу структуру. У нас расстановка идет слева направо в вашу структуру. И вы все равно получите свои реферальные вознаграждения. Давайте теперь второй вариант. Вход составляет 3000. И это одинаковый маркетинг. Два партнера дают переход за 6000 во второй стол. Здесь с первого 4 в накопление и со второго 4 накопления с, с каждого партнера по 1000 рублей на баланс для вывода и по 1000 получает спонсор. Две заработали вы и две спонсор заработал. И перешли вы автоматом за 8000 в третий стол. Здесь 6000 в накопление и со второго 6000 в накопление. По 1000 спонсору и 1000 вам. Тысячу вам и тысячу спонсору. Две тысячи вы заработали на этом столе и две тысячи заработал ваш спонсор. И вы перешли за двенадцать тысяч в четвертый стол. Первый партнер, как только приходит и становится на это место, за три тысячи идет реинвест в первый стол. Открывается первый стол у вас. Тысячи рублей. Это идет два клона летит в клонопад. И 4000 на баланс для вывода. со второго партнера 3000 спонсору. 1000 рублей летит в кланопад. Два клона. 8000 на баланс для вывода. Здесь 8000 на баланс для вывода. Прошу прощения. Третий партнер. здесь 3000 спонсору. 1000 летят два клона в кланопад. И 8000 на баланс для вывода. И т Bilder. За каждый пройденный Вами круг, Вы зарабатываете 28 тысяч, а за каждый пройденный круг Вашего партнера, Вы зарабатываете 10 тысяч на баланс для вывода. Если у Вас активированы а, первый вариант и второй вариант, то за каждый Вами пройденный круг Вы зарабатываете 42 тысячи на баланс для вывода, а за каждый пройденный круг Вашего партнера Вы зарабатываете 15 тысяч реферальных вознаграждений. Вот такое у нас ноу-хау. Все деньги, как вы видите, распределяется между партнерами. От партнера к партнеру. У нас нет никаких отчислений никуда. Ну вот такая вот, ребята, ноу-хау. Не знаю, как вам. Но я не привыкла. Я честно говорю, я не привыкла. К, то, что нет брони. Мне так и хочется выставить бронь и приделать ноги им. Ну, а, пользуйтесь моим советом. Не смотрите, куда пойдет, что вы все равно не увидите. Смотрите свой баланс на вывод и статистика, откуда пришли вам деньги, от какого партнера. А, еще раз говорю, расстановка идет слева направо на свободные места в вашей структуре. А, следующая площадочка это наша идеал м Максим. Вход на нее составляет 5000. Как вы видите, здесь три а, стола с управляемыми бронями. Здесь открыт вход в любой стол. У нас на всех программах. Можно заходить на 5000, можно на 10, можно и на 20. Это по желанию каждого партнера. Как только к вам приходит первый партнер на это место, 5000 идет накопительный баланс. Что такое накопительный баланс? Это деньги накапливаются для перехода в следующий стол. Со второго партнера вы получаете 4000 на баланс для вывода. И за 1000 у вас активируется «Идеал М-Банк». А третий партнер вам даст переход за, за 10000 на второй стол. Как только первый партнер, пришли к нему три партнера, он закрыл свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. Эти 10000 идут накопления. Второй партнер, три партнера у него пришли к нему и он закрыл свой первый стол и приходит, становится на это место. 10 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер, к нему пришли три партнера. Он закрывает свой первый стол и приходит, становится на это место. Эти деньги с первого и с третьего в 20 тысяч идут с накопительного баланса. И автоматом у вас покупается третий стол. Первый идет реинвест первого стола за 5 000. вы летите в идеал М-Макси за 15 тысяч, второй партнер как только закрывает свой второй стол и приходит становится на это место, и 20 тысяч на баланс для вывода, третий партнер 20 тысяч на баланс для вывода. Если у вас активирована эта площадка Идеал ММА, то ваш клон станет по вашей броне на первый стол. Если это первое место, то идите в накопление. А если на второе, то это вы получите 5000, и ваш клон полетит на фабрику клонов. Ну вот такая вот у нас шикарная программа. Здесь некоторые спрашивают, сколько я должен пригласить, а сколько вы хотите заработать. Если вы хотите мало заработать, то мало пригласить. А если нужно а вам денег много, то нужно развивать свою первую линию. Деньги идут, ребята, в матрицах от партнеров первого уровня. Запомните это, пожалуйста. Если вы перестанете давать информацию. И перестанете регистрировать себе партнеров первую, первую линию, то вы будете сидеть без денег. Следующая программа ⁇ это социальная программа, которая составляет вход на нее 500 рублей. 500 рублей есть у каждого в кармане. А, поэтому на эту площадочку можно приглашать. И те партнеры, которые только что пришли, люди в интернете, они еще боятся облаживать большие суммы денег. А вот эта площадка сделана именно для а, тех людей, которые боятся, которые еще не научились вести свой бизнес. А на этой площадке можно наработать себе команду и можно научиться вести свой бизнес. Итак, как только к вам придет первый партнер, в эти 500 рублей идет накопление. Со второго партнера – вы получаете 500 рублей, возвращаете а, себе на баланс, который вы потратили на вход. Третий партнер вам дает за 1000 рублей переход во второй стол. Первый партнер, как я уже говорила, он закрывает свой первый стол и приходит, к вам, становится. И за 1000 идет накопление. Со второго партнера у вас идет активация идеал М-банка за 1000 рублей. А третий партнер вам дает переход, за 2000 в третий стол. Итак, первый партнер закрыл свой второй и становится к вам на это место. У вас за 500 рублей идет реинвест по броне э, спонсора в э, первый стол. И за 1500 активируется идеал М-Макси. Мини, э, вернее, это наши основные программы. Если вы там есть, то ваш клон станет именно по вашей броне, куда выставлена ваша бронь. А вот второй партнер вам даст на баланс 2000 и третий партнер даст 2000 на баланс для вывода. Всегда спрашивают, сколько я должен пригласить на этой а, площадке. Ребята, давайте посчитаем. 3, 9, 27. 27 это не только ваших, а именно командных людей. Это командные люди. 27. Следующее. Это наша... Как я уже говорила, это две независимые друг от друга программы. На одной программе вход составляет 750, на второй – 7500. Это линейно-шахматный маркетинг. Здесь две выплаты вам и одна выплата идет вашему спонсору, так как реинвест идет за спонсором. И как только приходит к вам первый партнер – 750 идет на баланс для вывода. А со второго партнера у вас открывается реинвест вот именно этого стола, но за спонсором. Вы летите к своему спонсору, ваши партнеры будут лететь к вам и закрывать ваши места. Третий партнер вам опять 750 на баланс для вывода. У вас три партнера, у вас полторы тысячи. Да не ставьте на вывод, активируйте площадку «Идеал М-Мини» за полторы тысячи. И всех своих партнеров, которых вы будете здесь нарабатывать себе команду, всех направляйте в «Идеал М-Мини». А там мы сейчас будем разбирать эту программу. Ведь очень шикарные и спонсорские вознаграждения, и реферальные, и по маркетингу. Ну, а здесь, как я уже сказала, здесь маркетинг одинаков здесь первый партнер приносит семь с половиной до баланс для вывода второй реинвест за спонсором это открывается у вас точно такой же стол третий партнер дает семь с половиной на баланс для вывода три партнера у вас 15 тысяч на баланс для вывода вы можете активировать если вы привыкли работать с большими деньгами идеал м-макси за 15 тысяч. А там за один круг вы зарабатываете 2 миллиона 590 тысяч. Без спонсорских вознаграждений. Их просто невозможно сосчитать. Итак, четвертый, что здесь, что там, вам опять даст 750, а здесь 7,5. Пятый, у вас опять реинвест откроется за спонсором. Шестой, вам опять даст деньги на баланс. Там 750, а 7,5. И так до бесконечности. Крутись, не ленись. Это беговая дорожка. Сколько вы будете на ней крутиться, столько и будете получать. Здесь так, не ограничен ничем. Может единственно быть ограничен только вашей ленью. Если вы будете лениться, то конечно он будет ограничен. Идеал М-банк. Вот составляет на эту площадку а, 1000 рублей. Перед вами три стола. Первый стол 1000, второй половиной и третий 5. И плюс к ней этой трем матрицам прикручена глобальная матрица, где расстановка идет с ваших клонов, а денежный клонопад, Слева направо на свободные места. Итак, первый партнер, это идет 1000 в накопление. Со второго партнера ваш клон летит в клонопад. И 500 идет в накопление, прибавляется к первому и третьему. И у вас за две с половиной активируется второй стол. Как только первый партнер закрыл свой первый стол и приходит с вами на это место. Второй партнер. Вам дает две тысячи на баланс и второго клона запускаете в клонопад. Третий дает партнер. Переход, третий стол за пять тысяч. Первый партнер приходит к вам на это место. Ваш реинвест идет за спонсором. Вам две с половиной на баланс для вывода, и за полторы тысячи у вас активируется идеал М мини. Площадка наша очень крутая, основная. Второй партнер вам дает 3,5 на баланс для вывода и реинвест за спонсором. И 500 рублей летит третий ваш фонд клон в клонопад. Третий партнер вам дает третий реинвест за спонсором в первый стол и 4000 на баланс для вывода. И давайте подведем итог. Итак, вы прошли. Всего лишь один круг. И заработали 2000 на втором и 10 на третьем. 12 тысяч и плюс запустили 3 клона в клонопад. Что такое наш клонопад? Это глобальная матрица, которая заполняется полностью нашей э, компанией. На этих столах, которые... На этих столах, Ребята, у нас есть реферальная привязка. Но на клонопаде у нас нет реферальной привязки. Расстановка идет у нас слева направо, на свободные места. И распределяется ваши 500 рублей, которые вы, у вас списываются на клонов, распределяется по 50 рублей. На 10 уровней в глубину. Начисление проводит, производится по расстановке. Как только к вам на первый уровень станут 3 партнера, вы получаете на баланс 150. На второго уровня вы получите 450. С третьего вы 1300 50, и так до бесконечности. На, на 10, до 10 уровня вы получите 2 миллиона 952 450 рублей. Это только начисление на одного вашего клона. И каждый клон, которого вы запустите сюда, в эту глобальную матрицу, в будущем вам принесет доход каждый, делаю акцент, каждый клон, 4 миллиона 428 тысяч 600 рублей. Это наше будущее. Это ваш пассивный доход. Это ваша финансовая подушка. В эту площадку почему у нас с каждой почти программы клоны летят сюда в клонопад. Да чтобы вас, партнеров, дорогих, мы все были финансово обеспечены. Чтобы вы, и вам хватит, и вашим детям, и вашим внукам. Рассмотрите, кого нет на этой площадке, рассмотрите эту площадку. Это шикарный доход, это ваш пассивный доход. Вы даже не представляете, как эти 50, по 50 рублей сыпятся. Они могут за один день только вы получите по 25 начислений, по 30 начислений, по 50 рублей. И то это очень хорошая подмога вашему бизнесу. Вот, правильно. Не только вы. Я вообще в восторге. У такого вообще, он нигде нет маркетинга, как у нас. Итак, моя любимая площадка, наша, наша, наверное, всех любимая, это Ideal M Mini. А мы стартовали, как я уже говорила, с этой площадкой. А вход на нее составляет полторы тысячи. И... Как вы видите, здесь перед вами 5 рабочих столов, а шестой стол полностью зарплатный. Все, что зеленым, это, ребята, вам на баланс для вывода, нам. Нам дали баланс на вывода, Как только к вам приходит сюда первый партнер, эти полторы тысячи идет начисление. Со второго партнера вы возвращаете эти полторы тысячи на баланс для вывода. У нас, чтобы потерять свои деньги, равно 0,0. Невозможно. У нас то ли с первого партнера в вложение возвращается вам на баланс для вывода, то ли со второго партнера. Но невозможно утерять. У нас нет, как вы видите, никаких отчислений ни на компании, ни на администрацию, никуда. Все деньги четко копейка до копейки распределяются среди наших партнеров. Почему я люблю «Матрицы»? Да потому что это самый честный бизнес. Самый честный. Если ты работаешь, ты за работу получаешь свою зарплату. Это здесь, в «Матрицах». Итак. Вы, а, третий партнер дал переход вам во второй стол за 3000 А первый партнер приходит к нему, его первая линия, и он приходит, становится к вам на это место. Эти 3000 идут в накопление. А вот со второго партнера на каждом столе, со второго партнера вы будете получать свою зарплату. Как только пришел первый партнер, 1000 рублей идет на баланс для вывода вам. 1000 рублей начисляется вашему спонсору и вышестоящему спонсору. Как только под этого партнера пришли и стали три партнера, вы сразу получили 3000. Под этих трех пришли 9, вы сразу получили 9000. И третий партнер дал переход вам за 6000 в третий стол. Первый партнер эти шесть тысяч идет накопление. Со второго клон за 3 тысячи летит по вашей броне. Вы можете выставлять бронь под партнера своего первого уровня, под партнера второго уровня, под партнера третьего уровня. Вы можете выставлять брони под любого партнера, чтобы двигать свою команду, чтобы она продвигалась команда по столам и зарабатывали полностью все партнеры. Второй партнер, как только пришел, клон улетел у вас сюда, и вы получили тысячу, по тысяче получили ваши два спонсора. Как по второго партнера пришла его вторая линия, он, вы получаете тысячи. Под этих трех партнеров встали каждому по три. Это девять партнеров, вы получили тысяч. Третий партнер дал переход вам за 12 тысяч четвертый стол. Первый 12 идет в накопление, а со второго 7000 на баланс для вывода. По 2,5 получают ваши два спонсора. Не забывайте, что вы спонсор. Вам эти спонсорские вознаграждения будут сыпаться, как мешки с деньгами на баланс. Под него пришли его три партнера, и он бы получили 750. Пришли под этих трех, пришли 9 партнеров, 22 500 рублей. Вы только на этом столе заработали 37 тысяч. Только на одном столе. Третий партнер дал переход в пятый стол за 24 тысячи. Первый идет в накопление. Второй идет клон за 6 тысяч по вашей броне на третий стол. 10 получаете тысяч вы. По 3000 получают ваши два спонсора. Вторая, первая, вторая линия ваша приближала и стала. Вы получили 9. 9 партнеров пришли третья линия. Вы получили 27. тысячи идет в накопление, прибавляется к третьему партнеру. И у вас за 50 тысяч активируется шестой стол. Потому что 24 и 24 это 48. И плюс эти два в накопления со второго партнера. И за 50 тысяч идет активация вашего последнего стола вашего, вашей зарплаты. Это полностью ваша зарплата. И обращаю ваше внимание, с пятого стола вы заработали только 46 тысяч. Круто! Только с одного стола 46 тысяч, ребят. Первый партнер приходит вам 35 на баланс для вывода, за 15. 000. У вас активируется идеал М-макси. Крутая площадка. Второй. Вам 50 на баланс для вывода. Третий. Вам 50 на баланс для вывода. Итого за один круг ваше одно бизнес-место зарабатывало 244 тысячи без вот этих ваших спонсорских вознаграждений. Вы представляете, как... как какой у вас будет баланс на этой площадке? Это очень крутая площадка. Поэтому ее очень все любят. Кто не активировался, кто, кто, кто еще не знает об этой площадке, ребята, добро пожаловать. Это очень круто. А еще круче наша следующая площадка. Это идеал М-Макси. Здесь маркетинг точно такой. Единственное отличается это входом и, конечно, доходом. Первый стол, это можно перейти из измени, как только что мы разбирались с вами. У вас активируется с первого партнера на шестом столе за 15 тысяч а, а, первый стол в этой программе. Но можно ее купить отдельно за 15 тысяч. И как только к вам приходит первый партнер, 15 идет накопление. Со второго партнера 5 тысяч на баланс для вывода, а за 10 ваша... Фабрика клонов активируется. Вы будете вместе со своими партнерами, с вашими клонами, клонами ваших партнеров, будете активно работать на этой площадке и активно будете продвигаться по фабрике клонов. И у вас будет доход. Доход у вас будет по маркетингу, плюс у вас будут ваши реферальные, спонсорские вознаграждения, и плюс по фабрике клонов. Вот такой вот доход. Третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Как только первый партнер приходит к вам во второй стол, эти деньги идут накопления. Со второго 10 тысяч вам на баланс для вывода, по 10 получают ваши два спонсора. Вторая линия пришла, вы 30 получили, третья пришла 90. А третий партнер дал переход за 60 тысяч в третий стол. Здесь то же самое, как... И на втором столе Но обращаю ваше внимание Со второго стола Вы 130 заработали С третьего 130 130 тысяч Это вот давайте посчитаем Три стола 3, 9, 27 27 у вас командных пока что людей И вы заработали 265 тысяч Круто? Да очень круто ребята Очень круто Перешли вы за 120 тысяч четвертый стол. Первый партнер, как приходит, эти деньги идут накопления. Со второго партнера вам 70 на баланс для вывода, по 25 получает ваши два спонсора. Второй, вторая линия пришла 75, третья линия 225. Только с этого стола вы заработали 370 тысяч. Третий партнер дал переход за 240 в пятый стол. Первый. Накопление 240 тысяч, второй партнер, клон летит по вашей броне в третий стол за 60 тысяч, 100 тысяч вам на баланс для вывода, вторая линия пришла вам 90, третья линия пришла 270 тысяч. Третий партнер вам дал переход за 500 тысяч, шестой стол, первый вам 500 на баланс, второй 500 на баланс, третий 500 на баланс. Здесь вы заработали 460 тысяч, а реферальных здесь заработали полтора миллиона. Итого, одно бизнес ваше место без ваших реферальных начислений, без спонсорских начислений, их невозможно сосчитать. Вы заработали 2 миллиона 590 тысяч. Ну, что я могу сказать? Ну, тут а, колокола брать и звонить в колокола, ребята. Ну и наша фабрика клонов неповторимая. За 1000 рублей. Как вы видите, здесь перед вами три семиместных стола. Я вам честно говорю, что я не очень люблю эти семиместные столы. Я к ним отношусь очень равнодушно. Но некоторые люди очень любят эти семиместные столы. Поэтому открытый у нас Две программы семиместных столов. Две рабочих стола и третий стол – это полностью ваша зарплата. Как вы все, наверное, знаете, что в семиместных столах это плечи идут куда? вышестоящему. Как крутите, а не крутите, эти все плечи уходят. А ваша зарплата в семиместных столах только с нижнего ряда. И как только к вам приходит первый партнер, за 1000 рублей идет реинвест этого стола, открывается. Второй партнер вам дает в накопление 1000, третий партнер 1000 на баланс для вывода, а с четвертого вы переходите за 2000 во второй стол. Первый – 2 накопления, второй – 2 накопления, третий – 2 на баланс для вывода. Четвертый за 6 тысяч переходите в третий стол. Первый идет, второй, третий и четвертый. С каждого партнера вы получаете по 50 тысяч на баланс для вывода. И с каждого этого партнера все 4 реинвеста идут в первый стол. Сюда, за спонсором, все четыре клона. Итак, следующий это фабрика клонов Макси. Вход на эту фабрику, я вам уже говорила, что выход есть на фабрику клонов с идеал Макси. Но ее у нас покупают с огромным-огромным удовольствием. За 10 тысяч команды приходят и работают на этой программе. А плечи, как я сказала, идут к вышестоящему. Они там хоть и ругаются в чатах за эти плечи. Ну, а вот с первого партнера, как только приходит 10, открывается реинвест этого стола. Со второго 10 идет накопление, с третьего 10 тысяч получили на баланс для вывода. Четвертый дал переход за 20 тысяч во второй стол. Первый, второй в накопление, с третьего вы 20 тысяч получаете на баланс для вывода, а с четвертого переход за 60 тысяч в третий стол. И на этом столе полностью ваша зарплата. Со всех четырех партнеров по 50 тысяч на баланс для вывода. Там вы заработали 23 тысячи, а здесь вы заработали 230 тысяч. И реинвесты идут, все четыре реинвеста идут за спонсором в первый стол. Ну вот, давайте подведем итоги. Как вам наша компания? Как, на, как вам наша... Маркетинг наших компаний, хочу обратить ваше внимание, ребята, что такого маркетинга, как у нас, никогда не было, нет и не будет. А знаете почему? Да потому что у нас а... все а... честно, прозрачно вот и платежеспособно. Успех не ключ к счастью. Счастье – это ключ к успеху. Если вы любите то, что вы делаете, вы будете иметь успех. Герман Каин. На этом я с вами прощаюсь. Всем желаю успешного бизнеса, счастья, здоровья, благополучия и, конечно, финансовой, огромной-огромной подушки. Можно сказать даже финансовой перины. Будьте счастливы. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг».